Виаргон номер 5, биофлоровик печени. Обязательно запишите программу Виаргон номер один 21 Виаргон номер 5 Дело в том, что это очень важно, и я бы сразу порекомендовала добавить почки 6, это один меридиан, желчь семерку и восьмерку поджелудочную железу. Это один меридиан. И это все настолько взаимосвязано. Вот у нас цирроз печени, да, у кого разрушение печени, у кого э, гепатиты разные, а, причем а, у нас 3-4 месяца курса наших капель а, обязательно регулярно принимать, да, по 5 капель 3 раза в день. Если для профилактики просто, то 2 раза достаточно в день. А, вот этот Виаргон, действительно, эта программа... А, у вас уйдет, восстановится печень полностью. 3-4 месяца курса. У вас новая щитовидка, новая печень, новые почки. Надпочечники, селезенка, поджелудка, желчный. Понимаете? У нас за две, за две с половиной недели, за три. Вот уже сколько результатов писали в чатах разные люди, абсолютно, у которых готовились к операции и у них камни растворяются и незаметно выходят. Понимаете? Люди уходят от операции. Вот. Поэтому а вот это вот настолько чудесный виаргон. почему называют чудесным, потому что где вы видели, чтобы, что восстановить печень полностью да, стоит 750 рублей, ну где вы такое видели, мне кажется это нигде не увидеть такое не встретить.